26 мая, в преддверии старта нового гоночного сезона, команда «Ладоспорт Роснефть» провела традиционную презентацию. В 2022 году «Ладоспорт Роснефть» будет представлена в трех видах отечественного автоспорта. Наибольшее представительство команда будет иметь в российской серии кольцевых гонок, где является действующим чемпионом в классах «Туринг» и «Туринг Лайт». В самой престижной категории российского кольца, Туринге, состав пилотов не изменится. За победы здесь будут бороться Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев. Зато существенно обновился автомобиль, который теперь построен на базе рестайлинговой «Лады Весты». Помимо иной внешности, машина получила несколько значительных технических изменений. К сезону 2022 года была переосмыслена подвеска, внедрены новая КПП и выпускная система, обновлены элементы системы безопасности, а также пересмотрена аэродинамика. Был доработан бампер передний, задний новые пороги. Если вы посмотрите на передние крылья, да, там отводы воздуха грязного появились, поэтому, да, по аэродинамике будет улучшение, уменьшен ЦХ в автомобиле. Я думаю, что это все поможет нам для того, чтобы бороться с соперниками. Обновлен и облик Лады Веста 1.6 Т класса Суперпродакшн. За рулем новой машины дебютируют пилоты, ранее в Super Production не выступавшие Иван Чубаров и Леонид Панфилов. Наконец, чемпионский автомобиль Lada Granta R1 категории Touring Light изменений не претерпел. Задача подтвердить статус быстрейшей машины чемпионата поставлена опытной паре пилотов Владимиру Шишенину и Андрею Петухову. Как всегда, надеемся на хорошие результаты, чтобы не сглазить. Да. А что касается техники, наши инженеры, наши механики сделали все возможное и невозможное. Кстати, интересная новость. В нынешнем сезоне команда «Лада Спорт дает старт новому амбициозному проекту, дебютируя в ралли-рейдах. Специально для этого в стенах компании Lada Sport создан автомобиль Niva Legend, построенный по техническим требованиям класса N. Зрители смогут увидеть его в числе участников ралли-марафона «Шелковый путь». За рулем новой машины выступит чемпион и обладатель Кубка России по ралли Дмитрий Воронов. Ассистировать ему будет один из самых опытных рейдовых штурманов страны Евгений Загороднюк.